Доброго времени. Ну, вот сегодня уже 2 января. Тихая погода. Зимняя. Снежок. Первый прошел дождик. Ну, Кто-то хотел в намерениях, что Новый год будет дождь. Но, видимо, он так и прошел. Погода пока тихая, спокойная. Хотелось бы рассказать то, что Было. Чуть раньше, значит, 31 числа, то есть атака все-таки прошла со стороны темных сил, из, так скажем, с, ни с нижних миров. Ну, по крайней мере, пришлось увеличивать число дубинок, но ну, где-то две трети все равно остановлены, то есть частично просочились, поэтому в некоторых и придавливал 31-го. Поэтому, что самое интересное, в принципе, Новый год прошел без таких сильных, крупных эксцезов. И теперь, я, кажется, начал понимать, как действовали, ну, по крайней мере, демоны из темных миров. То есть, задача, то есть, они их выпускают из-под темного мира. Здесь те, которые сидят в людях, провоцируют на скандалы, там разборки и все. То есть идет ответная реакция, и те подсаживаются тем уже ну, для дальнейшего, так скажем, порабощения. В данной ситуации получается, что подсаживать некого, поэтому, так скажем, более-менее новогодние праздники прошли, так скажем, без таких, скажем, пьяных дебошей и прочее. По крайней мере... Такое ощущение у меня сложилось Может какие-то и пыли Но не в таком массовом порядке, как были раньше Еще одна, значит, картинка Тогда, 29-го, когда я вот разбирался с этими техногенными Ну, пытался выяснить причину воздействия Случайно напоролся на еще одного демона Так скажем, старого мирового правительства Который сидел в Англии ну, там как бы, так скажем, из разговора с ней, то есть она, в принципе, ушла сразу, даже не стало никаких условий. Я говорю, а чего так вдруг? Так, говорит, с этими, то есть если раньше были адекватные, то эти, говорит, ничего не соображаются, с ними варить как бы каши нечего. Они, говорит, даже не знают таблицу умножения. Но это, скорее всего, к тому, что иногда, помимо того, что мы живем в информационном поле, иногда нужно свои мозги проверять на какие-то логические ну, или нелогические действия, то есть создавать, скажем так, нейронную связь в своей голове, решая те или иные задачи в собственной голове, а не еще где-то, допустим, на стороне, либо каких-то гуру. Ну и что на данный момент сейчас у нас происходит? То есть, в принципе, сейчас задача у нас стоит, так скажем, с верхними мирами, условно верхними мирами. То есть это у нас рептилоидные. И вот по некоторой информации, что вот Байден как раз такая непонятная. То есть, она он не демон. То есть, ну, скорее всего, он там рептилоид с каким-то процентом большим процентом соотношения, поэтому думаю, что наша задача как-то с этим субъектом пораб поработать или повоздействовать на него. Я так предлагаю по той же схеме, скорее всего, он связующая точка, как вот Чубайс, то есть вот эти все связи, то есть это рой. то есть у них они идут все равно по каким-то связям, и обработав данного субъекта, то есть взорвав эти связи, то есть нити, мы, может быть, придем к некоторому, так скажем, закрытому городу, который схлопнется, и там, где уже настоящее, так скажем, нынешнее, якобы правители находятся, если это на земле. И плюс еще у нас 6 числа Конгресс принимает окончательное решение. То есть ну, где-то в этом направлении. Почему Америка вроде как бы, ну, другая страна, наш враг, нам навязаны. Ну, так, чтобы внести некоторую ясность, скажу, вот, наверное, все вы помните отмену крепостного права в России. Якобы крепостного права. Фактически это было подписание бумаги, о так скажем, освобождение Америки из-под власти России. И после этого периода начались вот эти все президенты. И прочее. Ну и плюс, почему именно убрать Байдена, ну в том или иной степени его нейтрализовать, по крайней мере сбудется <смех> предсказание, что <смех> следующего президента только 44 президента и 45 как бы, ну там просто может быть все что угодно, вплоть до у них революции и прочее, ну... Если попробовать, по крайней мере, воздействовать на данную фигуру, тем более она является достаточно значимой для уже как бы нынешнего мирового правительства, то это тот вот. ну, ну, в планах у нас еще есть одно мероприятие на 7 января, примерно запланируем. Пока я веду переговоры, и в том числе с мистиком, еще раз переговорю. Думаю, что мы запланируем. Выложу чуть попозже видео. Ну, сейчас пока ну, отдыхайте, набирайте сил в некотором плане. И защищайте территорию. Вы теперь хозяева этой земли, матушки. Я, то есть примерно таким, я, Русь, хозяин земли, матушки, предлагаю вам покинуть данную территорию, там, можно уточнить, в течение часа, дня, два, то есть дать им собрать свои пожитки, собираете свои пожитки и уходите в свои миры, то есть, грубо говоря, дать пенделя. Что такое дать пенделя? Это дать некоторую энергию для перехода в их миры. Вот. Примерно так. Все. Хорошего настроения. Сегодня, в принципе, пока настроение реально хорошее. Радости, счастья, спокойствия. Я Русь. Благодарю.